Колизей в Риме – это одно из самых грандиозных и известных сооружений древнего мира, доживших до наших дней. Сначала его называли Амфитеатр Кесарин или Театр Декатча. Амфитеатр был построен династией императоров Флавиев. Отсюда и другое его название – Амфитеатр Флавиев. Его строили в парке резиденции императора Нерона на месте, где когда-то находился пруд – это был подарок жителям Рима, и все зрители посещали его бесплатно. Строительство амфитеатра началось в 72 году году эры императором Веспасианом, после его побед в Иудее. Это земля в Израиле. Строилось здание на средства, полученные в результате этой войны. Все самые тяжелые работы выполняли пленные рабы. Строительство амфитеатра продолжалось 8 лет и было завершено в 80 году уже императором Титом. Амфитеатр получился колоссальным, отсюда произошло его название – Колизей. Это было нечто невероятное, он вмещал в себя более 50 тысяч зрителей одновременно, а внизу в подвалах находились еще несколько тысяч рабов и диких животных для предстоящих сражений. Более того… Арена заполнялась водой и превращалась в огромный бассейн под открытым небом для водных сражений. Для таких зрелищ строились специальные суда, которые находились в подвальных помещениях, доках. Многоэтажная подземная часть амфитеатра – это вообще нечто уникальное для древнего мира, ведь здесь имелась система водоснабжения, специальные резервуары с водой, шлюзы, дренажные каналы, лифты, поднимающие на арену диких животных и многое другое. В честь открытия Колизея император Чит устроил большие игры, которые длились 100 дней. Вот как это событие описывают летописцы. Император Чит показал гладиаторский бой на диво-богатый и пышный, устроил морское сражение, а затем вывел гладиаторов и выпустил в один день пять тысяч разных диких животных. Император устроил даже лотерею для зрителей. Сверху людям кидались маленькие шарики с разными надписями и рисунками. Поймавший шарик получал выигрыш, изображенный на нем. Это могла быть еда, одежда, лошадь, дикое животное, ваза, украшения, раб, золота или что-то другое. Амфитеатр долгое время был для жителей Рима и приезжих главным местом увеселительных зрелищ, таких как бои гладиаторов, звериные травли и морские сражения. Даже страшно представить, сколько здесь произошло убийств и пролито крови на потеху зрителей. В основном гладиаторами были рабы. Существовали даже школы гладиаторов, в которых многие войны, попавшие в плен и ставшие рабами, старались попасть добровольно. Ведь сражаясь на арене, побеждая и завоевывая любовь зрителей, у них появлялся хоть небольшой, но все же хоть какой-то шанс получить свободу. Но иногда на арену попадали и свободные люди, попавшие в немилость, в том числе женщины и дети. Несколько раз Колизей страдал от пожара и землетрясений, но вновь восстанавливался, и жестокие зрелища в нем продолжались почти каждый день. Только в 405 году император Гонорий запретил гладиаторские битвы, как не согласно с духом христианства, но звериные травли проводились в Колизее еще более 120 лет. В запустении амфитеатр, как и сам Рим, пришел в связи с набегом варваров в конце VI века. В средние века Колизей использовали поджилье, склады и мастерские, затем он стал крепостью резиденции знатных римских семей, а спустя некоторое время перешел в собственность римского сената. После землетрясения в 1349 году амфитеатр стали разбирать на строительные материалы. В 1381 году часть Колизея была пожертвована братству Дельганфолони, и монахи стали проводить в амфитеатре представления на религиозные темы. В середине 18 века папа римский Бенедикт XIV взял под свою защиту Колизей как место, обогренное кровью многих христианских мучеников. Следующие за ним римские папы стали укреплять Колизей. В XX веке, во время фашистского режима, в Колизее проводились фашистские митинги, Служившие цели – соединить прошлую римскую имперскую славу с рождением новой фашистской империи. Во время Второй мировой войны Колизей стал бомбоубежищем и немецким оружейным складом. В настоящее время Колизей – это музей, сегодня это сооружение называют одним из семи новых чудес света. Множество туристов стремятся посетить этот грандиозный памятник Древнего Рима, пусть и амфитеатра и сегодня можно увидеть воинов Древнего Рима. Правда, сейчас они вполне мирные и развлекают туристов. А в развалинах Апфитеатра до сих пор работают археологи, делая все новые археологические находки и открытия.